Нет, просто голос уже сейчас настолько садится эти брохи, что как бы уже выбираешь увидеть, может, не вытянуть просто песню все. Зачем нам жоны? Зачем нам дети? Зимние радости не для нас. Зачем живем мы на этом свете? Кусочек воздуха и приказ. Мы вышли в море служить народу. Да что-то нету вблизи людей. Подводная лодка уходит в море, ищи ее неизвестно где. Подводная лодка уходит в море, ищи ее неизвестно где. Нам солнце надень, дает награду, а зло спирта ожжет рту. На живые ради снимают тети. усталость нашу в чужую борту. Одну на всех нас делит сгоду. Можно судьбе Подводная лодка уходит в море Ищи ее неизвестно где Подводная лодка уходит в море Ищи ее неизвестно где Здесь толсто, плохо, здесь очень легче Здесь даже в стужу стоит жара Здесь нет ни солнца, и нету рощи И нет ни вечера, ни утра как на упавшем камнем, Круги расходятся по воде Подводная лодка уходит в море Мужчины неизвестно где Подводная лодка уходит в море